Всем привет, сегодня я продолжаю проходить террарию 1.4 на Android, как бы это ни странно Да, я шучу, это не на андроид, конечно В общем, в этом видосе у меня большие планы Я хочу сейчас открыть ад, потом убить королеву пчел, убить обязательно червя И попытаться с помощью лута королевы пчел убить стенку плоти Если все это получится сделать, будет очень круто но мы, в общем, посмотрим видос, скорее всего получится, потому что видос вышел, в общем, да. Теперь, смотрите, я сейчас нашел очень интересное место, тут сразу куча руды, ну не то, что прям очень много, но тут есть руда, я вижу уже печку, и, смотрите, у меня есть оружие, которое вообще без всяких проблем противостоит адским, ну, в общем, всем вот этим вот монстрам. Давайте я сейчас быстренько наформлю броню за кадром, потому что реально контента очень много в этой серии, мне придется пропускать, я не буду показывать вам каждый кубик, который я нафармил, но будьте спокойны, что, в общем, да, я фармил действительно руду, не переживайте за это, да какая разница, даже если я на 4, допустим, это просто сократит парочку секунд мне, а вы, типа, вы даже ничего не почувствуете, то есть, по сути, никто ничего не теряет, но будьте спокойны, все нормально, короче, Сейчас мы пофармим руду, заберем печку, и уже вернемся сюда в адской броне. Кстати, я нашел кучу аксессуаров, и, извините, я вот не записал реально, короче, как я устанавливал их, потому что, ну, бывает такое, бывает, все, все забудешь. Вот совсем недавно забыл, например, вынести из дома ключи, и, и стоял без ключей, короче, ну, бывает со всеми, в общем, забыл записать. Теперь придется вам поверить мне, потому что, ну реально, у меня теперь много брони, у меня три аксессуара зачарованы на четыре брони. Очень тяжело, конечно, такое воспринимать, а, а может быть даже и четыре, может быть и четыре, я уже точно не помню. Реально, я материал записывал 18 числа, сейчас 20, а видос вообще, ну видос выйдет, скорее всего, 21 или даже 22. -го. То есть прошло реально много времени, поэтому может что-то забыться. В общем, смотрите, не ищите подвохов, в принципе, их здесь нет. И все честно, реально, я собираюсь проходить игру а, очень быстро. То есть я буду буквально делать 7-8 видосов на каждый класс, прохождение каждого класса, а, или на каждый челлендж. А, вот. Поэтому, если что-то я упущу случайно, не обращайте на это внимания. А, ну, можете написать типа в комментах, но я это не специально сделал. То есть не из какого-то злого умысла, а просто забыл, потому что реально стараюсь побольше всего а, запихать видос, чтобы не тянуть. У меня не цель затянуть кучу видосов, типа я прохожу, прохожу, делайте мне просмотры, делайте мне деньги, рекламу, нет, нет, мне просто нравится заниматься теркой и ютубом, это просто мое хобби. Если бы я хотел заработать, я бы сейчас нарекламировал бы кучу казино и просто забил бы рекламой весь канал, но нет, это не моя цель. Ладно, в общем, да, не буду я нести разную ерунду. Смотрите, я короче себе броню, и у меня становится очень много брони. Я не знаю, вы можете посчитать, сколько аксессуаров, аксессуаров у меня на плюс 4 зачаровано, но там реально много. Пришлось выбивать смолу, да, с глаза. В общем, но мне повезло, реально, очень круто. Так, сапожки. Отлично. Не буду устанавливать. Хотя, может быть, давайте попробуем просто побегаем. Потом я видел еще парочку сундуков, где, возможно, они выпадут. В общем, поищу другие сапоги с нормальным э, зачаром и посмотрим. Давайте сейчас убьем червя, потому что теперь у меня реально много брони. Вот, я думаю, получится сто убить. Так, а, кто-то скажет, что моя тактика не работает. Она реально почему-то не работала у меня. Я не сам не знаю. Мне наверное тогда просто повезло 5 раз подряд, причем в, в разных версиях игры и в разных прохождениях. То есть я использую тактику уже ну как месяцев, наверное, 6 вот. И за 6 месяцев я игру прошел где-то 7-8 раз То есть 1.4 два раза прошел И 1.3 прошел несколько раз тоже вот. И даже поиграл в 1.2 То есть она работает почти на всех версиях игры Точнее она работает на всех Но она лучше работать должна с версии 1.3 Потому что он вроде бы в версии 1.2 не стреляет вот этими своими глазами на поверхности я точно не могу утверждать, потому что реально давно играл в 1.2, не помню, но вроде бы он не стреляет. Это сделано для того, чтобы он не попадал в меня глазами, эта штука, только для этого. А так, босс, в принципе, вы и так и будете его убивать на поверхности или где-то еще, прыгая на нем маунтом и стреляя. А это просто защита от Ну, в общем, да, босс уже победился, довольно простой, когда у тебя миллион брони. Я, кстати, посмотрел класс, максимальная броня на класс призыватель... Она дает меньше брони, чем сейчас моя броня до хардмода. Представляете? Вот э, если вы возьмете фул призывателя, у него будет меньше брони, чем сейчас у меня. То есть это довольно неплохо. Плюс еще минус 17 урона. Вообще круто. Реально. У меня теперь имба перс. И сейчас я разнесу пчелу. Я разнесу ее в пух и прах с первой попытки. Но я шучу, конечно, не с первой, да? вот Но все равно. Попытаться я должен... Сейчас пройти обязательно, потому что я пробовал там и без брони почти в одной этой. Как я забыл, древний кольчуг, короче, вот этой фиолетовой брони. Ничего не получается, придется вот уже с нормальным. Короче, я просто рап, у меня нет скилла. Поэтому да. Поэтому да, придется вот в full сете уже убивать ее. Но я думаю, с этим любой школьник справится, ничего против школьников не имею, потому что сам школьник, да и если бы не был школьником, тоже не имел. Я имею в виду то, что человек, у которого, возможно, нет времени возиться, который хочет сделать все очень быстро и неаккуратно, даже такой человек справится спокойно с боссом, потому что усилий для этого не нужно. В общем, да, в такое доброе не пройти пчелу это позор. Так, ну осталось немножко... Смотрите, я понял, что... У нее куда-то деваются пчелы. То есть, раньше меня очень донимали вот эти маленькие пчелы, которые вылетают у нее из. Ну, после одной из атак. А сейчас они куда-то исчезают. То ли я не понимаю, то ли они тонут в лаве. Напишите, пожалуйста, в комментах, но я что вот даже при монтаже и при самом прохождении так и не понял, куда они исчезают. То есть маунтом я по ним иногда попадаю, конечно, и стрелять по ним пытаюсь, я их нанавижу. А потом они в какой-то момент просто исчезают. При том, что я их и не давил, и вроде бы не стрелял по ним. Довольно странно. А может быть, она их и не выпускала так часто, я не знаю. Напишите, пожалуйста. Очень интересно. Кстати, я заметил такой бак в игре, я не знаю, может быть, вы тоже заметили его. Если, например, залететь на крыльях и положить крылья в инвентарь, и упасть на землю без крыльев, то урона вы не получите. Так, что же выпадет? Отлично, мне повезло. Выпал лук. Теперь с помощью лука мы будем убивать стенку плоти. Ну, и, и, типа, если вы можете подумать, что э, я выбил э, лук с первой попытки, нет, нет, это была четвертая попытка, мне пришлось повозиться, вот, о, лук я выбил не с первой. А, очень обидно, я прижал стенки плоти, очень обидно, я затупил, нужно было бежать быстрее, но шансы увидели уже есть, поэтому сейчас я без проблем всяких убью ее, просто стреляя луком, там, типа, у меня все аксессуары... Без урона, короче, никаких читов, никаких э, мошеннических манипуляций, потому что реально у меня просто имба-оружие и очень хороший сет, мне повезло с аксессуарами, реально. Никогда, ни в, ни в одном прохождении мне так не везло, они просто зачарили на 4 защиты, на 4 защиты это очень много. Плюс я выпил зельку, э, мне повезло, реально, с сундуков тоже попали зельки, даже есть, вроде бы на канале есть видос, э, ну вот, прошлой части этого прохождения, где я достаю эти зельки, то есть реально никакого очительства, ничего нет, не бойтесь, просто меня реально уже с этого бомбит, <свят> когда ты реально ничего не читерил, на тебе пишут, что ты не Ну ладно, но в каждом видосе, естественно, я оставляю пасхалочки по-прежнему. К сожалению, вы не заметили в прошлом. И хотя я даже написал, типа, обратите внимание на этот момент. Здесь есть пасхалка. Вы что не заметили? Пожалуйста, найдите пасхалку в этом видосе и напишите в комментах. Хотя меня смотрит, в принципе, очень мало человек. Я даже не знаю, кому это будет интересно, кому мои видосы вообще интересны. С таким скучным голосом и контентом. Вот. Но думаю, что если кто-то наткнется на прохождение это даже через сто лет, пожалуйста, поищите здесь пасхалку очень внимательно. А пасхалка такого плана, что надо. На, то есть у меня есть какое-то. Очень интересный момент в игре, которого по сути быть не должно при нормальном прохождении. Вот. Или же очень странные постройки на карте. То есть в этом прохождении я, ну типа без читов же, да, прохожу, то есть без карты, без всякой фигни. Вот. Поэтому здесь ищите странные постройки. Какие-то моменты, может быть там 5-6 кубиков. Максимально постройки будут из 6 блоков. Вот ищите, пишите потом, что вы увидели. Вот. Ну, или же опять какие-то э, интересные моменты. Например, у меня будет много денег. Могу, кстати, построить вам ферму, показать. Да, вот выпали, э, выпала пушка. Я не знаю, правда, как ее использовать, но вот пушка выпала. Я не буду фармить больше вообще стенку, потому что, ну, зачем? Я не знаю, какое там оружие. Думаю, что пушка будет нормальной. Если я себе получу э, в пустыне цветок... Короче, какой цветок маны, вроде бы так он называется, получу в данже среднее зелье маны, скрафчу себе автоматический пополнитель маны, то будет все, в общем-то, отлично. Думаю, что с этой пушкой я смогу пройти следующего босса, а следующий босс это у нас механический, очень страшно, очень страшно, я не знаю, как я буду их проходить, я постараюсь. А, нужно нашествие пройти, во-первых, получить корабль с нашествия пиратов, и с кораблем механов уже вообще на изи просто разнесу. А может быть я получу лук дала? Точно, я сейчас убью Мимика, получу лук дала и все. Ждите следующий видос, мне уже очень не терпится его а, выложить. Но я не могу, потому что вы не посмотрели еще этот. А, в общем, да, очень интересно получилось. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.